Всем добрый вечер, спасибо за поздравления, впечатление по игре. Э -э ведь какой получилась игра захватывающая, наверное, вроде бы имели в первом тайме игровое преимущество, знали, как действует Ислыч, и в принципе и на этих моментах иногда даже попались. Ислыч создала нам пару моментов возле наших ворот, где мы не должны были допускать эти ошибки, потому что мы их разбирали. Э -э плюс по первому тайме, по атаке. Опять же, неплохо созидали. Были моменты, реализовать, не реализовали. Опять же, реализация подводит в этом моменте. Второй там сделали корректировки, рассказал ребятам, как можно еще чего. Получается вскрыть оборону. Начали, забили гол. В принципе, то, что просили, сделали. Через ворот флан вскрыли и спострево, забили гол. Но потом невынужденная ошибка на 87 минуте привела у нас к пенальти. После этого, хочу сказать, благодарность ребятам, молодцы, не опустили руки, пошли вперед и сравняли счет. Ну, если не сравняли счет, забили победный гол. Вопрос теперь, пожалуйста. Белорусский футбол, в последние дни в Минске очень сильно испортилась погода. Насколько это внесло коррективы в подготовку команды к игре? Ну, вы знаете, наверное, спасибо на сказать э, работникам стадиона, если бы ну, э, поле было, наверное, не мешало играть, по крайней мере, не было лучше, чтобы мяч застревал в каких-то моментах. То есть, ну, внесло, естественно, внесло, мяч быстро ходил, было немножко мягкое поле, наверное, для ребят это тоже, как бы, своеобразная нагрузка. Какие-то коррективы? Самое главное, что была возможность играть в футбол. Еще вопросы? Если обращать внимание на статистику, то по ней второй тайм у команды получился более сильным в плане атаки и в плане нейтрализации моментов высочи почти ничего не допустили у своих ворот. А какие коррективы вы вносили в перерыве для того, чтобы. Ну, первые которые коррективы мы внесли. В первом тайме мы хотели мяч чуть ли не завести чтобы мы наконец-то начали удары правоворотом Плюс ко всему, ребятам рассказал, что надо было быстрее разворачивать атаки с фланга на фланг. И когда забивали первый гол, в принципе, это и получилось. Пошел разворот справа на левый фланг, где Бацула отдал передачу вперед на Климовича и Ложкин по створу замкнул.